Уважаемые коллеги, уважаемые организаторы конференции, хочу, во-первых, поблагодарить за приглашение на этот форум. Это мой первый визит и приезд в Грецию. Это прекрасная для меня возможность своими глазами увидеть то, что влияло на формирование меня как личности. Я имею в виду культурно-философское наследие, культурное наследие. Греции увидеть это вообще, как, впрочем, и на всех э, культурных и образованных людей. И среди вот, участников конференции я, наверное, единственным представителем Азии, поэтому можно говорить и о Евразии, а не только о Европе. Ну, во-первых, прежде чем приступить к докладу, я хочу сказать, что э, э, между Казахстаном и Грецией очень хорошее плодотворное сотрудничество, можно сказать, даже образцовое. Товарооборот примерно между Грецией и Казахстаном в разные годы достигал почти 2 миллиардов, сейчас он составляет э, свыше 1 миллиарда. 29 ноября, э, как я узнал из данных, э, в городе Салонике было открыто почетное консульство Республики Казахстан. В Казахстане проживало в свое время около 50 тысяч патийских греков, сейчас около 10 тысяч, значит, после распада СССР сейчас мы, в Греции проживает 30 тысяч казахстанских греков а в республике Казахстан существует 18 центров культуры и языка наших казахстанских греков то есть будущее нашего сотрудничества оно продолжает вот сегодня с коллегой с Афинского университета мы поговорили и около 10 магистрантов на факультете информатики Афинского университета обучаются по программам магистратуры и докторантуры то есть Мосты в этом плане, они, конечно, работают. Плюс я хочу здесь позвать, до 11 декабря идет выставка «Великая степь» и «Золотой человек» представлен. Наше посольство организовало, поэтому приглашаю посмотреть и ознакомиться. Потому что тот мир древний, который описывал Геродот, кстати, и нашу страну, Казахстан, да, которая у нас сказал в она как раз-таки вот представлена в этой выставке. Ну, а по поводу темы конференции, которая сегодня заявлена, я присоединяюсь к тому позитиву, который прозвучал со слот моих предыдущих греческих и российских спикеров, для которых Евгений Примаков – это мудрый, авторитетный наставник, надежный соратник, большой друг. Я считаю, что такого рода научные конференции – это та благоприятная и самая главная благодарная среда, в которой оформляется концептуальная научное наследие, образ Примакова, э, не только как политика и дипломата, но и как ученого. Почему? Потому что, как известно, многие концептуальные вещи, вещи внешней политики России, которые сейчас, сейчас успешно реализуются, они были изложены как раз-таки еще в те 90 е годы. То есть, в, можно говорить о том, что он предвосхитил э, многие те тренды, это и вот разворот на восток, это современное сотрудничество между европейским экономическим союзом, к примеру, и Китаем в рамках программы «Один пояс» один путь, и тем более, что в академическом сообществе наших российских коллег сложилась целая научно-методологическая школа Евгения Примакова. А теперь непосредственно к докладу. Организаторы попросили меня осветить Евразийский экономический союз, его генезис и перспективы развития я хочу коротко себя рассказать, я являюсь руководителем Института современных исследований Евразийского национального университета имени Гумилева в городе Нур-Султан, это столица Казахстана, и мы занимаемся исследованием в области внешней и внутренней политики. Один из регионов специализации является как раз-таки Европейский Союз, и попозже я об этом скажу. Итак, в текущем году исполнилось пять лет со дня подписания договора о Евразийском экономическом союзе. Главы государств Евразийского экономического союза в совместном заявлении по случаю пятилетия подписания договора сказали, мы видим ЕАЭС как объединение, которое работает в интересах качественного улучшения жизни, жизни наших граждан. В настоящее время в составе Евразийского экономического союза представлены пять стран. Я назову в рамках алфавита это Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация. Наднациональным органом, по аналогии с Европейским Союзом, является Евразийская э, экономическая комиссия, которая имеет статус наднационального органа. В основе создания решения по э, Евразийской экономической комиссии как органа лежит понимание того, что вместе пять стран смогут снизить негативные последствия глобальной нестабильности, но и активно позиционировать себя на внешних рынках. Деятельность этой комиссии она работает на компромиссной основе. Представлены равное количество представителей от каждой страны. представители коллеги, члены коллеги назначаются сроком на 4 года. Если мы посмотрим в цифрах, вот за почти 5 период в Какие достижения есть у Евразийского экономического союза? То, Во-первых, население Евразийского экономического союза, то есть этих всех пяти государств, это рынок э, емкости глубиной, 185 почти миллионов э, человек. То есть, э, как рынок он очень интересен для тех, кто хочет продать свои товары, услуги. Общие экономические показатели. Валовый внутренний продукт ЕС э, – 2 триллиона долларов. Промышленное производство в 2018 году 104%. А в 2018 году объем внешней торговли товарами ЕС третьими странами около 800 миллиардов долларов. США это 3% мирового экспорта и 1,7% мирового импорта. В структуре мирового ВВП Европейский экономический союз занимает 4% от мирового ВП. Европейский Союз, примерно, занимает 22%. То есть мы видим, что э, Европейский Экономический Союз это организация, которая находится в стадии своего развертывания. Поэтому вклад мирового ВВП не так огромен, как Европейского Союза. Это понятно, да? Если рассматривать с точки зрения энергетики, то 15 процентов мировой выработки энергии и добычи нефти приходится на страны Еврейского экономического союза. По добыче газа это 20,2 процента мировой выработки. По выработке электроэнергии это 5 процентов мировой выработки. По промышленности производство стали 4 процента мировой выработки. Производство калийных удобрений 27 процентов мировой выработки. Производство чугуна это 4,4 мировой выработки. По сельскому хозяйству, там менее скромные показатели, 109,9 миллиардов долларов США, это 5,5% мирового производства агропромышленной продукции, а по инфраструктуре, к примеру, длина железнодорожных путей от мировой длины всех ЖД путей, это 8,4% и так далее. Теперь, э, если мы обратимся вообще, как воспринимает в самом Еврейском экономическом союзе, э, сам Европейский экономический союз с жителями людьми, конечно, когда э, люди будут голосовать людьми ногами, что называется, мигрировать да, в страны Еврейского экономического союза, тогда мы сможем сказать, что конечная цель достигнута, и АЭС является, как и Европейский Союз, например, привлекательным местом для этого. Но это задача очень большого будущего. Но если мы рассмотрим нарративы, дискурсы, официальные, экспертные на бытовом уровне, то хочется сказать, что одним из отцов основателей Европейского экономического союза является первый президент Хастана Назарбаев. 25 лет назад в стенах Московского государственного университета он обозначил идею, что мы можем создать подобный союз. И прошло, нужно было пройти 25 лет, чтобы вот почти 20 лет, чтобы эта идея воплотилась, и сейчас он уже функционирует. Далее, второй составляющий официальной нарративы выступает идея евразизма. Ну вы знаете, что из истории, истории философии, идея евразизма в мысли русских философов, она активно развивалась в начале 20 века, затем вот уже в конце 20-го, начало 21 века она оформилась, и Казахстан в этом плане мыслится как следующий мост между Большой Европой и Восточной Азией. В этом плане прессы тоже, как мои предыдущие спикеры говорили, занимает тоже положение между Востоком и Западом. Третий аспект идеи евразийства – это медиативное положение Казахстана. Плюс наша страна еще отличается тем, что в области мировой дипломатии, в области мировой медиации – Наша политическая элита видит свою, нашу страну как своего рода площадку для где обговариваются пути выхода из сложившегося геополитического кризиса между представителем США, Китая, России, Евросоюза и, например, по сирийскому кризису, по а, другим важным вещам, по кризису между Россией и Турцией, Казахстан сыграл в этом плане очень большую а, роль. В этом году каждый год в порядке ротации алфавита председательствует одна страна, в этом году в Европейском экономическом союзе председательствует Армения, и Европейский экономический союз вот за годы своего деятельности уже заключил зоны свободного, зоны ЗСТ, зоны свободной торговли с такими крупными экономиками, как Вьетнам, Иран, Сингапур. Заключена также зона свободной торговли с Сербией. Здесь нужно концептуально, э, на мой взгляд, различить два параллельных процесса, которые зачастую обозначаются одним и тем же термином евразийской интеграции. Первый процесс — это интеграционные процессы на постсоветском пространстве в рамках ЕАС. Второй процесс — это углубление экономической и политической э, э, кооперации. Нужно сказать, что э, Каждая страна видит свои выгоды в этом Евразийском экономическом союзе, и давайте посмотрим, какие цели ставит каждая страна. Вот, ну, Например, Беларусь наибольшее значение имеет экспорт на российские рынки, улучшение условий экспорта в контексте Евразийского экономического союза нефтепереработка и так далее, затем экспорт своей агропродукции на рынок вот, емкостью 183 миллиона. Для Кыргызской республики это труп, вопросы трудовой миграции, которые работают в Кыргызстане, в России, в Казахстане. Для Армении это военно-политическая составляющая сотрудничества. Россия выступает в данном случае как гарант безопасности Армении также денежные переводы трудовых мигрантов и привлечение российских инвестиций. Более 40% от общего объема инвестиций как раз таки в экономике Армении являются российские инвестиции. Естественно, обеспечение комфортных условий для армянской ведения бизнеса в России. Для Казахстана позиция с самого начала была четко выражена, то есть деидеологизация Еврайского экономического союза, сугубо экономический прагматизм. То есть еврейский экономический союз поэтому называется экономический, да, что в первую очередь экономическая мотивация для Казахстана важна. То есть Расширение экспорта на общий евразийский рынок. Важен также аспект сотрудничества между Россией и другими странами АЭС. И в рамках китайской программы, которая называлась сначала, помните, да, экономический пояс шелкового пути, которая была презентована в городе Астана тогда еще. Затем была программа пояс и путь. Сейчас просто говорят программа пояса и пути. Казахстан подчеркивает поэтому исключительно экономический характер Евразийского экономического союза и всех его Проектов. Все структуры, которые есть в Европейском Союзе, зеркально, они отражены в принципе в Европейском Экономическом Союзе. Здесь нужно сказать, что всегда сравнение с Европейским Союзом будет и есть в работе э, деятельности Европейского Экономического Союза. Почему? Потому что Европейский Союз, я как и Европейский, считаю, это беспрецедентная форма организации и организации если посмотреть на историю, в таком сложном регионе, как Европейский Союз, где границы были подвижны, где все имели взаимно территориальные претензии создать организацию, которая работала, объединила народы, устранила многие стереотипы, поэтому в этом плане я больше такой оптимист в плане европейской интеграции, хотя там очень много, конечно, тоже вещей, из которых мы тоже стараемся извлекать опыт. Но разница между Евразийским экономическим Союзом и Европейским Союзом в том, что в Европейском Союзе существует Большая доля инновационной привлекательности. То есть есть страны, драйверы экономического роста, инновационных технологий, это Франция, Германия, да, другие страны, И есть страны, которые за счет вот этого инновационного потенциала также поднимают свои экономики. К сожалению, Евразийский экономический союз с этой точки зрения, скажем так, это его слабое место. Ни одна из экономик не является исключительной либо абсолютно инновационной. Поэтому это то, куда мы движемся. Поэтому Евразийский экономический союз в этом плане. Не застывшая организация, это организация, которая стремится к расширению, в том числе и по опыту Европейского со э Союза. Далее, э концептуально эта тематика... Э все? Минуты. Хорошо, я тогда завершаю э и завершу вот такими э словами. Ну, во-первых, в Европейском экономическом союзе, по крайней мере, в программе приоритетов, вот, которые были озвучены в э, последнем саммите в городе Ереван, э, было высказано следующие идеи: Во-первых, э, не обсуждаются вопросы, которые чувствительны к суверенитету. Например, вопрос введения единой валюты, как в Европейском союзе, он не стоит вообще на повестке. Я вот здесь говорил с моими греческими коллегами, они говорили, что они очень жалеют. Возможно, я не, не, не встретил ни всех, что они вот в национальную валюту Драфну, да, Казались, перешли на евро. Например, примеру, поляки, насколько я знаю, они держатся за свой польский злотый, никак не хотят переходить на евро. Поэтому в этом плане вопрос национальной валюты не стоит. Далее, развитие интеграционного объединения у нас не идет по принципу расширения ради расширения. Самое главное – это эффективность и результативность региональной организации. Затем зона э, создания сети зон свободной торговли, расширение стратегических партнеров Европейским Союзом, Китаем – и нужно сказать, что есть, является достаточно новой реальностью на постсоветском пространстве, поэтому корректные реалистичные оценки его успехов, проблем зачастую препятствуют сравнению с главным стандартом региональной интеграции, Европейском Союзе, такие сравнения, как я сказал, неизбежны. Но э, надо сказать, что на пространстве постсоветских государств, вот то, что Европейский Союз достиг путем переговоров, то есть безвизовый режим, свободное передвижение без виз, рабочей силы и так далее, услуг, оно уже существовало в качестве предпосылки. Поэтому Евразийский экономический союз это та организация, в которой пытается найти каждый из ее членов свои выгоды для себя, расширяя свою сеть контактов. И здесь при, при, примечательно к теме конференции хочу сказать, что вот Евгений Примаков, я вот читал воспоминания действующего министра иностранных дел Лаврова, он сказал, что Талант этого политика был в том, что он разворачивался на облахватке не стремился усилить напряженность, а наоборот старался э, принести какие-то объединяющие мотивы. Поэтому вот Евразийский экономический союз в этом плане – это та организация, которая стремится преодолеть некоторые разногласия. И завершая конференцию, я хочу э, подарить две книги организаторам, которые уйдут, надеюсь, в академическую библиотеку. Я э, являюсь автором и руководителем авторского коллектива в Лосарии Европейского Союза, семиязычного, англо-немецко-французского, казахско-русского. И впервые Европейский Союз заговорил на, не только на русском языке многие термины и понятия, и трактовка, но и на казахском языке. Вторая книга — это «Политика Европейского Союза в области человеческого капитала». Вы знаете, человеческий капитал не скончается, люди не кончаются. Поэтому это очень важно. Поэтому я дарю вот уважаемую эту